Ну вот мы и дождались наших отмороженных, замороженных гусят, сидят они пока еще в инкубаторе, вон там носик торчит, думаю, что все гусятки вылупятся, у нас тут небольшая загвоздка с опилкой, но скоро съездим. К вечеру ребята будут пересажены уже в брудер. Все нормальные, не криволапые. Вот, не криволапые. Ходим мы уже, бегаем. Ну, ножки тут немножко расползаются. Это... Ничего, ничего. Все нормально, ни кривых, ни косых нет. Да? Скажи, ни кривых, ни косых, и тебя надо. Даже не кривые, не косые, просто немножко отмороженные. Будем гуси, да? Немножко отмороженные. Ну все, дожидаемся, когда вот вылезут еще эти три. Там посмотрим. Ну, уже берутся немножко. Да. Он пытается уже грызть. Инкубатор, так что все нормально, нормально гуси. И температура, которая падает в инкубаторе, на них не влияет. Вот так.